Когда я начинал продавать новостройки, мои первые клиенты ушли к застройщику. А мне говорили, я подумаю. В моей голове не было структуры и часто все шло по инерции. Я не понимал самого процесса. Как взаимодействовать с застройщиком? Как объяснить клиенту, что происходит сейчас? И что будет следующим этапом? Я оттачивал свой навык и мастерство ежедневно. Учился работать с клиентом. Познавала правила рынка и регламенты застройщиков. Я четко определил для себя, что входят в мои услуги. За что я отвечаю и каковы мои функции. Теперь довольны и мои клиенты, и застройщики. И я получаю свои честно заработанные комиссионные. Я прошел этот путь сам. И горжусь этим. Сегодня у меня есть возможность применять свои знания и опыт. Я создал свою собственную компанию. Я построил отдел продаж. Я ежедневно обучаю людей. Я счастлив видеть, как они растут. И становятся профессионалами. Сегодня я готова делиться своим опытом с вами. Базовый курс о рынке новостроек от Академии Pro. 12 видеообучений о работе на рынке новостроек. Программа разработана экспертами и практиками рынка. Учитесь у тех, кто делает и знает, о чем говорит.